Всем привет! Меня зовут Маша, и вы на канале Декатлон ТВ. Вы очень много раз просили нас собрать комплект для восхождения Нельбруса. И сегодня мы это сделаем. Погнали! Я много раз ходила в походы и также совершила уже два восхождения Нельбрус. Оба с юга, первый раз я ходила с группой, второй раз ходила уже самостоятельно. И сегодня я помогу вам собрать все необходимое оборудование и всю необходимую одежду для того, чтобы вы тоже смогли совершить свое первое восхождение. Начнем мы с вами с одежды. Самый базовый и, пожалуй, самый главный слой это термобелье. Я выбрала себе вот такую женскую купайку Симонт. Во-первых, у нее нет швов, поэтому она не натирает кожу. Она очень быстро сохнет, а также она содержит 40% шерсти, благодаря чему она очень теплая. Нижняя часть термобелья предлагаю взять в подголожном отделе. Я выбрала вот такие вот леггинсы с повышенным влагоотводом, они тянущиеся, что нибудь будет сковывать движение, а также очень теплые. Второй слой после базового это флиска. В ассортименте Симон есть вот такая вот классная толстовка, которая внутри из микрофлиса, она отлично сохраняет тепло, очень круто тянется, что вообще не сковывает движение, а также супер быстро сохнет. Верхний слой для штурма вершины это, конечно, пуховка. Вот эта вот пуховка выдерживает температуру до минус 29 градусов. Она наполнена утиным пухом, а также у нее есть такие замечательные рукава, которые выдерживают трение. На ноги я выбрала вот такие вот замечательные штаны. Они также обладают благоталкивающими свойствами, отлично тянутся и также очень-очень-очень устойчивые. Для штурма вершины нам потребуются пластиковые альпинистские ботинки, но продаются они только в специализированных магазинах, а также их можно взять в прокат. Но для климатизации нам отлично подойдут вот такие трекинговые ботинки с жесткой подошвой, с отличным сцеплением, а также с классной водонепроницаемой. Любому восходителю потребуется шапка, легкие перчатки, а на них уже надеваются супер теплые верхонки. Ну и, конечно, куда же без защиты, чтобы нас не завалило камнями. А теперь коротко поговорим про оборудование, которое поможет нам обеспечить максимальную безопасность восхождения. В первую очередь, это обвязка. Я выбираю вот такую беседку от Симон, которая супер легкая. И кошки, которые также обеспечат нам максимальную безопасность при восхождении. Поехали дальше! Ну и как же ехать в горы без солнцезащитных очков? Я выбрала себе вот такие вот фотохромные очки со 100% защитой от ультрафиолета, которые также очень плотно прилегают к лицу. Также не забывайте про спальник, даже если вы собираетесь ночевать на приюте, а не в палатке. Я бы выбрала вот такой спальник от Симон с комфортной температурой до минус 9 градусов. Но вы можете выбрать любой, который вам больше нравится. Конечно же, на восхождении не обойтись и без карабинов, и без ледорубов, и без веревок, и без фонариков. Но, как правило, это общественное оборудование, которым вас там взят ваши гиды. Также не забывайте про личную аптечку и средства против солнца с СПСом не ниже 50. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.